Привет, разбираем планировку очередную, я сразу хочу пожаловаться вам, не присылайте такого низкого качества Человек пишет, что разберите пожалуйста мою планировку, очень бы хотел услышать мнение профессионала по поводу моей работы Это квартира для молодой пары в стиле неоклассика, прям о стиле обязательно вам сказать Самое главное условие хозяйки было размещение круглого стола в обеденной зоме, хоть и какую-то барную стойку То есть первая задача круглый стол, да и вторая задача барная стойка, окей, сейчас разберем у меня претензия такая, что когда вы присылаете, не присылайте пережать какой-то JPEG, Но ну, здесь же невозможно ничего рассмотреть. То есть как я буду комментировать. Вы же присылаете на разбор. Вы же хотите комментарий профессионалам Ну то есть и поступайте по-профессиональному, присылайте нормально все, чтобы я как-то дал. Ну окей, как бы мне не сложно. Я сейчас расскажу, что вижу. Будет, наверное, полезно многим. Да? Первое, заходим. Что это такое? Вот я не понимаю, не знаю. Ну, наверное, что -то там находится. Ну хорошо, находится, находится. Значит, не могу дать комментарий. Здесь 600 надо сделать. Отлично. Здесь какой-то пуфик, что-то. Хорошо. входе внутрь очень хорошо что здесь открывается внутрь отлично попадаем не вижу что же размер да не понимаю насколько оно как бы окей или не окей здесь душ хорошо здесь чего-то тоже какой-то болер на нук окей бойлер лучше закрыть здесь умывальник и унитаз хорошо имеет право на Жизнь. Дальше заходим, открывается туда-сюда. Ну, сразу по опыту скажу, что вот эта история будет постоянно открыта. В принципе, я бы не тратил деньги на эту всю тему. Ну, не знаю, нужно ли это не нужно, я бы не тратился, да, то есть, можно деньги куда-то в другое место. Например, дизайнер нанять нормально, да, кто это все сделает, оформит. Да? Не уверен, что нужно вот именно вот эти вот размещения. Так, хорошо. Ну, кстати, да, может быть, я зря на дизайнер, то есть, может быть, дизайнер нормальный. Давайте сейчас пока посмотрим. Пока, в принципе, как бы проблем пока нет. Помимо того, что картинка не очень качественная, да, я не разбираю просто, что тут сделано. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Заходим. Заходим, и что мы видим? Ну, давайте на кухню. Кухня, холодильник, во-первых, тут. Холодильник сбоку будет, все внутренности видно, имеет смысл, либо закрыть, либо какие-то полочки. Сделать либо это встроенный холодильник, и тогда здесь что-то будет красивое от кухни. Хорошо. Заходим. Здесь будет готовка, да, то есть мы готовим. Здесь типа какого-то острова, я так понимаю, да, можно вытаскивать. Но здесь в чем проблема? В том, что здесь будет духовка, скорее всего, да, здесь плита, Рабочая поверхность в принципе нормально, мойка нормально, холодильник ну как бы окей, здесь да нет, в принципе нормально, да, имеет место быть, что-то тут я как бы хотел накинуться, а нечего накинуться, нормально, все хорошо, я немножко злюсь, потому что <laughs> не читается изображение, ладно, прошу прощения, <смех> вот, значит, идем дальше тогда, окей. А, ну вот, есть к чему, вот эти вот стулья, они не помещаются, потому что они впритык и, ну как бы совсем впритык, да, вот эти вот три ячейки, то есть лучше чуть-чуть, конечно, побольше. Ну, ничего страшного, если поближе сделаете вот эту вот кровать, диван-кровать, поближе сюда, никаких проблем нет, чуть-чуть спокойненько сделайте и расстояние немножечко сделайте побольше. Круглый стол. Ну, какой-то он странный, зачем он нужен? Я так понимаю, вот этот вот стол двигается потом сюда каким-то образом, да, и сюда ставится... Вот эти вот стулья все, 5 человек, да, наверное. Но нет никакой необходимости делать круглый стол и делать его к стене. То есть совсем это не надо делать. Если вы делаете круглый стол, делайте его по центру. Вот у вас ось, поймали ось, сделайте круглый стол. Можно его поменьше сделать. Посмотрите в ноферте, там круглые столы на 5-6 на человек, они в принципе вообще маленькие. То есть в принципе у вас все вместе нормально. Не вижу никаких проблем, у вас и барная стойка, плюсиком поставлю, и стол, только стол надо не к стене, а нормально сюда Диванчик можно сдвинуть спокойненько, да, плюс можно здесь какую-то даже нормальную такую вот, ну, как бы такую вот боковушечку поставить, ну, чтобы нормально сидеть, кто-то лежит, кто-то сидит Значит, тут вот у них такая вот тусовочка, все хорошо. Может быть, даже за диванчиком здесь будет какое-то место для книжек, для еще чего-то здесь, может быть, поставить какие-то торшерчики. В принципе, место, в принципе, позволяет все это сделать. Хорошо, сюда идем. Это, я так понимаю, дополнительные стулья, да, как инопланетяне сюда. Хорошо, здесь, в принципе, тоже нормально, да, какая-то рабочая зона. Стол такой, желательно, чтобы было 600, 700, 600-700, нормально будет. Так, здесь тоже окей, стульчик, хорошо, ну, здесь такая какая-то выемка, ни туда, ни сюда, ну ладно, выемка и выемка. В принципе, можно чуть-чуть поменьше сделать, здесь что-то разместить, но ну, обязательно. да, наверное, может быть, даже и не нужно, то есть, картину сюда повесить, либо телевизор какой-то. Хорошо, можно оставить как есть, не мучить эту зону. Так, ну, в общем-то, неплохо, да, кстати, я зря на дизайнера, да, опять же, не забуду, да, помимо того, что качество плохое, да, все остальное, в принципе, нормально, вот эта зона. Дальше. Здесь хорошая, кстати, квартира, да, то есть очень много окон, классно. Дальше заходим сюда, эта зона, ну, тоже не понимаю, что это, это спальня детская, да, наверное. Хорошо смотрим туда, а то обычно бывает вот так вот, смотрим куда-нибудь в челан, а здесь смотрим на окно, просыпаемся, видим, птички поют, жаворонки, машины едут, все хорошо, да, какая движуха. Так, здесь отлично, отлично, отлично, все нравится, на самом деле хорошо сделано. Так, идем сюда. Вот этот коридор он как бы такой вот, ну, не очень такой прикольный. Почему? Ну, потому что коридоры вообще лучше избегать. Но здесь как бы нормально, потому что, ну, потому что другого какого-то решения здесь, наверное, и не сделаешь. Да, вот нормально. Ходим туда-сюда, туда-сюда. Все отлично. Давайте сюда сходим, тоже не понимаю, что это такое. Наверное, это какая-то либо гардеробная, либо прачечная, либо еще что-то какой-то пуфик. Ну, то есть, какая-то зона. Хорошо, зона с коробочками. Пусть будет. Плюсик тоже поставлю, нормально, плюсик сюда, плюсик сюда, плюсик сюда, все, в принципе, неплохо, идем в ванную, так, ванна прикольно, вот это же такое более тоже, наверное, да, скорее всего, ну, хорошо, здесь хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, да, в общем-то, все как бы окей, прикольно, ну, здесь убедиться только надо, что места хватит для того, чтобы разместить там сливную историю. Ну, скорее всего, хватит. Так, заходим сюда. 600, я так вот краем глаза вижу. Нормально. Вот это что такое, непонятно, почему оно в стенку воткнулось. Ну, хорошо, воткнулся и Может быть, ничего страшного. Так, здесь метр есть. Можно какую-то вот под телевизором какую-то тумбочку, либо что-то еще добавить дополнительно нормально. Здесь хорошо, хорошо. Здесь можно сделать какие-то шторы, да, если нужны. В принципе, кстати, неплохо, да, сделать. Ну, если они здесь будут, если нет, то тоже классно. И вот тут чего? Либо какой-то диванчик можно сделать, да, какие-то пуфики, либо тоже рабочий стол какой-нибудь, ну, макияжный столик, еще что-то, шкафчик, не знаю, ну, шкафчик, наверное, нет, столик, да, какой-то может быть тоже, либо поработать, либо отдохнуть, какой-нибудь все-таки диванчик, да, например. Вполне нормально, если это спальня, какой-то такой вот здесь сделать историю. И здесь можно там... Не телевизор, а, ну, может телевизор, кстати, тоже поставить, либо еще какое-то интересное кресло, да, смотреть туда-сюда Ну, в общем, вопрос-то тут, в принципе, неплохая планировка-то, на самом деле То есть есть пару моментов, но, в общем и целом, за исключением там, того, что я назвал, в общем-то, неплохо Вот, поэтому, если это начинающий дизайнер, то есть надежда на процветание Желаю успехов, удачи, вот даже вот за ваше здоровье и до новых встреч, если у вас есть какие-то идеи дополнительно по этой планировке, оставляйте их в комментариях, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, задавайте вопросы, присылайте видео. И да, да, весочек, конечно же. У нас есть книга-энциклопедия, да, по которой вы можете обучиться и дополнительно получить квалификацию опытного комплектатора. Поэтому изучайте, заказывайте по ссылочке в этом видео, будет в комментариях. И если вы хотите стать дизайнером, приходите к нам на обучение, отточите навыки, сделайте не только техническую часть, но и визуальную, и графическую и эстетическую часть тоже научитесь делать. Обучаю лично, без воды, поэтому ждем вас, дорогие мои друзья. На этом сегодня все. С вами был Станислав Орехов и увидимся в следующих сериях. Пока.